Студия, мы снимаем квартиру, да, для студии, ну а там сейчас на немного маловато стало, мы думаем побольше снимать. Ну вообще да, это постоянно, каждый вечер сюда хожу из дома и снимаюсь. Ты, ты. ночной человек? Да, я ложусь спать в 4 и просыпаюсь в 12. Я сплю хорошо, меня все время спрашивают зрители обеспокоенные, особенно когда свет плохо выставят, что случилось, ты не выспался, когда ты спишь? И, и, и некоторым действительно кажется, что я никогда не сплю, потому что утром выходит ролик, так я сплю. Часон – это очень важно. Но у меня на компаниях в штабах, если начальник отдела какой-нибудь не спит, мы его увольняем. Была история недавно с вот последним штабем, мы уволили начальника отдела, очень сильного, хорошего, потому что он не спал. Потом у него было столько энергии, он хотел только работать и перестал спать. Или спал по два часа. А когда не спишь, мозги хуже работают. 30% в лучшем случае. Это правда. А я не хочу, чтобы мои мозги хуже работали. Поэтому я всегда хорошо сплю, но я живу ночью. А ты мне можешь рассказать, как весь твой рабочий процесс выстроен? По большому счету, я сейчас выполняю роль главного редактора, ну такого средненького медиа. Ну или даже не медиа, а авторской передачи. Ну, да. вот, как на телевидении была бы авторская передача ежедневная. Вот mm. я выполняю роль. Я просыпаюсь утром, смотрю, что где происходит, и смотрю, пришла ли идея ролика. Если не пришла, смотрю, у нас есть мониторинг медиа, мониторинг соцсетей, кто, чё, где, о чем пишет. Значит, если идея пришла, ну и дальше мы часа в три созваниваемся с автором, одним из трех. Ну, есть... У тебя три автора. У меня есть три постоянных спичрайтера. Угу. Мы с ними прям уже сработались так, что они пишут прям мою речь. Они очень много получают денег. Сколько? Ну, может, 400 тысяч рублей получать. сейчас в Москве Хорошо оплатит Украина. Да, да, хорошо. Иностранный Ты понимаешь, что ты прям сейчас мечта всех журналистов. Я это таких зарплат нет. Во-первых, я многим журналистам это предлагал. Говорю типа, давайте будете там. Ну, как бы... Во-первых, сложно сработаться. Во-вторых далеко не каждый журналист может каждый там через день выдавать какой-то вот такой вот текст, который можно... Mm -hmm. Потом я прихожу сюда, вот эта тренировка у меня сейчас речевая, каждый день я хочу улучшить, у меня шипящие, там есть проблемы, я шипелявлю, вот. Да. вот я хочу лучше. И э, потом где-то часов в одиннадцать он присылает текст, и мы садимся его читать. И я смотрю, внести правки или написать вступление, иногда пишу вступление, окончание, мысли со мной, ну и все, вот, собственно. Значит, кроме двух авторов, у них, есть, у них есть свои помощники, есть редактор обязательно, есть фактчекер, и это очень хорошо у нас, что все это работает, потому что ну, крайне редко мы попадаемся на каких-то вот фактических ошибках. Мы всегда находим двух-трех экспертов, которые нам э -э, mm. или пишут что-нибудь, или проверяют. Вот мы делаем сейчас э большую серию про Вторую мировую войну, и у нас там доктор наук, э -э консультант. Те, кто пишут, основываются обязательно на нескольких иностранных источниках, не только на российских. То есть там прямо мы стараемся консенсусное какое-то историческое мнение выдать. А если где-то не консенсусное, типа как варшавское восстание, то там мы выдаем все имеющиеся взгляды и позиции, просто их представляем. Mm -hmm. А, Но ничего такого обидного не было у вас? У нас был один раз ляп, у нас был автор э, начинающий, он историк, дипломированный, и он написал ролик про Великий Новгород, а я в этом ничего не понимаю. Мы его выдали и не, не проверили должным образом и получили критику серьезную от серьезных экспертов. Это был единственный случай, когда мы сняли ролик, а, удалили, понимаешь? да, извинились, сказали мы не ошиблись и снимем задом. Все твои спичрайтеры в России? Не-не-не, все уехали, никто не остался. Ты перевозил всю команду? Я перевозил, у меня всем релокация, у меня лежала кубышка. Они здесь или в других странах? В разных странах, кто-то здесь, кто может, а угу. кто не может, не здесь. Ну есть те, кто приняли решение остаться, я подпись прям брал, я понимаю риски и все такое, что. Он но я, мое дело было обеспечить всем легкую финансовую возможность переезда. Релокацию, переезд, квартиру, кто делает какие-то документы адвокатов, всем все профинансировал, никто ничего не, не потерял, не потратил, никто не пострадал.